Ребята, они догадались мощных в самый центр поставить. Я бы вам тоже это самое рекомендовал. Да. О, мужики. Ребята, стоять, стоять, к нам, к нам идет полиция. Ребят, пока отбой. Не будем, не будем смущать народ. Вечер наука. Моду идете, на вас уже а заявки же не могут быть на шум или нарушение порядка. Заявка звучала, что здесь вообще драка идет. Это они просто издалека спутали, мы спортом да. занимаемся. Что за спорт? Но живой бой. Да? Да. Люди, поясняю, просто. Да. Заявка есть, конечно. Если я, как положено, если я ее отработаю, я понимаю, конечно, мы с дадим все паспортные все данные, данные, что там приятно, еще у нас необходимо. Какие-нибудь вы. Граждане, не будете смущать отсюда куда-нибудь? Переместитесь а, во-первых, я с 26-й туда заходил, меня просто никто, никто не стал слушать. Я хотел познакомиться, но там дежурная, видимо, необычно обычно ходили. Просто. Смотрите, еще раз. Вот право этого дома, частная территория, они вот эту нам спортплощадку отдали. Они не против местная администрация, Но поймите правильно, она там сейчас обледенела. Владыча, Мы там начали, но там я просто, да. звучит заявка. Я обязан ее отработать. Великолепно, вы же не обязаны наказывать невиновную за нарушение общественного порядка, распитие, драки, которых здесь нет. Трезвый Зача... спортсмен занимается спортом в общественном месте. Если она звучала, соответственно, она должна быть как-то запротоколирована, там, какая-то официальная заявка. Но вы видите, Территория что это правонарушение Пока вижу. Супер, великолепно. Ну, давайте сделаем так, чтобы, конечно, повторно не приезжать, вот, вы туда не переместите, чтобы не смущать граждан. Понимаете? Я вы... критикую. Важно... просто, если здесь будет какая-нибудь вот хотя бы толканина. Да. Это уже нарушение общественного порядка. Не есть возможно. Не, не могу с вами согласиться. Нарушение общественного вот порядка, видите, право, руках, либо руках, связано... Им да. не объяснить, что вы здесь занимаетесь спортом. Рано или поздно они привыкнут, поверьте. Вот здесь часто это снарубиваете? Конечно, три да? дня в неделю. Понедельник, среда, пятница, 8.30, 23.00. Да, начали будем часто встречаться. А? Вам туда переместиться? Нам критически важно освещение. Здесь хорошо, Мы наши инструменты видим и не щуримся в глазах... По Я понимаю, просто последствия могут быть другие. Я сейчас... понимаю, сейчас, когда вы приедете, пожалуйста, одну заявку, да, вторую, третью, да. и, вас просто, и вас просто заберут по статье 20.1. Мне будет интересен состав преступления, который мы будет Не преступление, а административное правонарушение. Правонарушение вообще само А в чем оно будет выражаться? А уже будет конкретизировано? Конкретно. Создавал 5 20.1. Удачи. Вы вот это граждан... Ну, какой-нибудь от вас сходит 26-й, объясните, дежурь, да вы здесь занимаетесь? Ну я начал что вы тут занимаетесь спортом, чтобы нас сюда не дергали. Вот если просто, есть а, вы нам объяснили, что вы занимаетесь спортом, мы вас поняли, вот. да, Мы сейчас уедем. Но просто Хорошо. потом. Ваши коллеги посмотрим, опять, опять еще примут звонок. Конечно, если я ваших коллег зайти, вот, как бы представиться Конечно, ребят, пожалуйста. вот если пятачок, просматриваемый с этим домов, будут э -э звонки, что типа там молодежь что-то непонятное, да вроде как толкается. исходите в отдел. Ну, дежурным, Мужики, я же с этого начал. И я именно эти мои привык, э, как бы, начинается сотрудничество, знакомство и беречь вместе с вами общественный порядок. Ага. Мы же здесь не бухаем, ну сами видите. Где же, где и где же, где вроде же, как хорошим где делом где занимаемся. Даже губернатором Подмосковья награждены как общественная организация. Же, но еще раз бабушек, поясняю, Я завтра вечером, Бабушек вместе успокоим. Я завтра вечером зайду молодой и... Молодой э, человек, и сюда, поясняю, совсем просто. По-человечески, без юридических знаний. Одна заявка, вторая заявка. Происходит заявка на 02, которая обязана отработать. Люди доставляются, и после этого вы можете судиться сколько угодно. Будет написано заявление от гражданина о том, что вы здесь совершали противоправные действия. И этот гражданин вот потом будет заложенный вызов. Э, вами же справедливо наказан Молодой человек, я же в это этом будет, не сомневаюсь. Я всегда вас Боже, а вы будете я я свое поставили. время потрачу, я пацанов оставлю, и я как старший, основатель этой школы, обязательно потрачу да, время дочек, на просвещение всех э, бабушек. Мы сделаем проще, ли. если основатель школы сейчас с, с нами, в отдел После, После тренировки, не вопрос, ему, у, меня, у меня времени вагон и маленькая тележка, никаких ну, давай, нет. Вот. Я у себя по дворе тренирую. Считает, Понимаете, всю вот, нелепую ситуацию. В какой квартире живете здесь? Я, я все понимаю, я же говорю, я начал с того, что зашел в 26 е Ну там просто, видимо, привыкли, что люди с проблемами приходят, а я пришел, говорю, «Эй, ребят, я спортом хочу заниматься, что, дурак что ли, видите своей дороги?» Вот примерно такое отношение было. Надо просто предупредить, что у вас здесь на площадке Нет, ну вы будете толпой целый заниматься спортом, чтобы не принимали никакие больше заявки. Ребята, вот видите площадку, вижу, вижу. Я знаю, ну, вы, я, я слышал, вы сказали, что она, она обледеневшая. Да, поэтому да, мы да, вынуждены все. переместиться туда, где мы ноги просто не поломаем. Проблем-то мы, мы, мы не хотим создавать. Мы я думаем, обязательно думаем. зайду к вам в 26 е отделение. Ну, может быть, не сегодня, но просто поймите правильно. После тренировки я хочу но сейчас довольный. мы доложим, что вы занимаетесь спортом, да. конечно, чтобы нам больше такие заявки не Как у вас организация? Казачий живой жив Жизнь. Нет, конечно. Просто называем так чтобы можно было у нас как-то на ютубе найти. Нет, я занимаюсь бесплатно, и я не состою как организация. Я, грубо говоря, вот знаете, если так хотите там, пояснить, находится писать, я позвал друзей заниматься спортом. Вообще что есть? Да, нами. У нас спортом занимается в специально определенных местах. Это а на улице должен быть порядок, а это общественный. Открыл место. кадастровую карту. Молодой, человек, это общественное. Территория? Место. Да, я знаю, это не частная э, территория, но эта территория отведена под э, <coughs> инфраструктуру. Водочек, поясняю, просто. Вы понимаете, что такое общественное место? Это да. все, кроме вашей собственности, да. даже в коммуналке. Великолепно. Очень рад, что мы на этом с вами сошлись. Я в общественном месте как-то ограничен кроме законодательства Российской Федерации. Никак. Никак. Вот поэтому я спортом Надеюсь, могу заниматься где Давайте, угодно, где давайте так, чтобы этот спорт со стороны выглядел более-менее прилично, чтобы еще не было заявок. Я могу вам точно пообещать, что здесь никогда не будет правонарушений. Но как мы выглядим в глазах очень бдительных бабушек, вот они сейчас с удовольствием за нами наблюдают. Мы мило общаемся, вы нас не вяжете, ОМОН не вызываете, подкрепление и все такое. Если мы сейчас при их разойдемся, а потом я обязательно зайду в отделение мы... ну, которые, конечно сейчас бы и... Ну вы сами понимаете, после тренировки плотной я, я не понимаю. очень хочу в отделение, особенно безвины виноватый Ладно, надеюсь мы поняли? Ну, конечно Мы 23.00 закончим и до среды Сделала. Спасибо Да ничего не объявили, все хорошо